минута к минуте, как будто песок, и время ведет нас от даты до даты, а все юбилеи — лишь малый итог на жизненном пройденном нами этапе. Но есть исключительно даты из даты, к нам с ними приходит иное богатство. Ты мудр несказанно в свои шестьдесят, и молод душой, ей всегда восемнадцать, и сердце стучит бодро радости в такт, И полон ты сил и задуманных планов, А то, что седа голова, то пустяк, Когда есть внутри интерес и желания. Бесценный наш Папа, любимый супруг, тебя поздравляем с крутым юбилеем. Всегда пусть насыщенным будет досуг. Живи до ста лет, никогда не болея. Пусть счастьем наполнится жизнь до краев. В душе поутихнут ненужные споры, И сердце не знает пусть боли твое. Ты лучший на свете, наш щит и опора.